Что за год такой хороший? Чудо. Малина, малина, малина. Это у меня пальчик-то не маленький, то такая красота. Это они упали, уже не видно их этот от тяжести. А внизу посмотришь. О -о -о, о -о -о. Посмотрите, пожалуйста, что за чудо. О. Ветки аж не держу. Красотища. Видите? меня супруга начинает ворщать, если их тут... Пойду, сейчас я еще малины принесу. Ой, не надо, наварила, компотов сделала, все, больше не надо. О. О. Крупные такие. Ой, какая красотища. Ох, какая красотища, ох, какая красота. Сравнить чем тут. Но ну, с руками можно сравнить вон. О, смотрите, пожалуйста. Ну, это не чудо ли, вот посмотрите. На пенсию выйду, выращивать буду. Сорт хороший такой, всякой. Красота. Лето. Разгар лета. -а -а. ну, ну, что это такое? Ну, что что такое? Сейчас пойду собирать. Жена обрадуется. Из дома выгонит, наверное.